Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу показать, как в SolidWorks Simulation рассчитываются детали из листового металла. Для примера я возьму сборку балки. Длина балки составляет полтора метра, 1500 миллиметров. Основание это гнутый швеллер из металла толщиной 3 миллиметра. Для начала, перед... С самим расчетом необходимо проанализировать модель на пересечении. То есть выполнить проверку интерференции. Отлично. Модель без интерференции. Нигде ничего не пересекается. Запускаем SolidWorks Simulation. Новые исследования. Статический анализ. Материал я применять не буду. У меня здесь везде простая углеродистая сталь. Добавляем фиксированную геометрию на вот этих вот ребрах и можем закрепить торец самого основания, торец швеллера. Так, отлично, применим также здесь силу тяжести и применим нагрузку, ну допустим, в 50 килограмм. И вот сила тяжести. Так, отлично. Создаем теперь сетку. Выберем высокое разрешение сетки, высокую плотность. Так, сетка создана. Без каких-либо предупреждений. Все замечательно. И теперь запускаем исследование. Вот такой вот результат получился. Так, давайте посмотрим на перемещение. Ставим общий. И увидим, что перемещение в самых э, больших зонах составляет всего лишь 0, ну примерно 78 мм. То есть перемещение очень маленькое. Посмотрим на напряженность. Наибольшая напряженность возникает, как это не парадоксально звучит, вот в середине, где приварено центральное ребро. И, собственно говоря, на самом ребре. Вот здесь вот наибольшие зоны напряженности. И давайте посмотрим наибольшую зону деформации. Ну, собственно говоря, где наибольшее напряжение, там и наибольшая возникает деформация. Но вот таким вот образом можно легко рассчитать, детали сборки из э, листового металла. В этом ничего сложного нет. Главное правильно задать граничные условия. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч.